Привет, ты на канале Саплей. Сегодня у нас игра фосмофобия. Сложность апокалипсис. Но я поставил один проклятый предмет, потому что очень долго ждать бывает охоту, призрак начинает охоту. Поэтому давайте попробуем с таким. В принципе, 5,7 коэффициент награды. Я думаю, это будет нормально. У меня красные щеки. Только пришел домой с улицы, на улице ветер. Холодно. И сразу записываю ролик специально для тебя по предметам нам все понятно мы начинаем игру если ты еще не подписан на канал пожалуйста подпишись, поставь лайк и напиши комментарий комментарии я читаю ну их не так много поэтому в общем буду рад пообщаться буду рад подписке буду рад поиграть с тобой на стриме Поэтому а, Дело 26 а, Сбежать от призрака, пока он охотится за вами а, Достичь рассудка 25% И зажечь благовоние возле призрака Ну, в принципе, задания прикольные а, Берем, значит, сразу А что я еще беру обычно? А, фонарик А у нас одна улика получается Можно было бы поиграть, конечно, без улик, но Я еще не всех А что так мало бегу? Я еще не всех знаю призраков, так скажем, по поведению а, То же самое Юре, я не знаю, как определять Поэтому давайте мы... Так, нычка, нычки нету О, Кость здесь лежит Так, щиток у нас, как всегда, в подвале О, и в гараже есть нычка, это хорошо Оба-на Где-то что-то упало, я слышал а, ладно, давайте свет включим, потому что у нас 70% рассудка Я боюсь ходить в темноте Потому что если это какой-нибудь сейчас демон будет То он сразу начнет охот Ой Блин, так мало ускоряется Срочно включаем свет везде а, Он где-то здесь что-то трогал Оба-на Следов у нас нету Эмп у нас 2 а, возможно, это эта комната. Но пока мы не уверены, мы все скидываем здесь. и Ембэшку в коридоре. А, знаете что? Ага. А, занято. Он продолжает открывать дверь. Ладно, там МП-5 не будет. А Сейчас мы идем и берем, наверное, камеру, вот эту штучку и рацию. Ну, хотя я не знаю, какая там комната. Ой. Извините, я выронил. Это либо коридор, либо это комната детская. А, давайте посмотрим. Давайте посмотрим детскую. Но он здесь. Буянет. Нет, скорее всего, он не здесь. ЕМП2. По следам у нас ничего нету а, может быть это коридор ты молодой ты молодой отлично он екелька екелька так значит я все-таки хочу посмотреть Ну хотя зачем нам что смотреть Одна улика есть это радиоприемник это радиоприемник Посмотреть еще, проверить бы мне, конечно бы, призрачный огонек Но я этим займусь Нет, стоп Нам вообще нужна? Нужны таблетки? Нам вообще таблетки не нужны Поэтому можно взять смело уже вот эту штучку всякую И пойти сфоткать Пойти все сфоткать Призрачный огонек я проверю, наверное, попозже так, у нас не карты. Ой, не карты. О, господи. А что, Павла? Ладно. Нам пока не интересно. А, это, скорее всего, кукла. Блин, а если это... А если это... Лапка? О, это лапка. Это лапка, ребята. Так, ладно, больше не хочу... Так, главное сейчас ничего не сказать, такого лишнего, чтобы она у меня не сработала. А что я могу сделать? А я знаю, что я могу сделать. Мы сделаем вещь. Так, значит, а, что я хочу сделать? Мне... Блять, я тебя хотел сфоткать вообще-то. А сейчас может быть охота, кстати. Он свет везде вырубил? Нет. А, вырубил свет. Блин, можно было бы сейчас фантома, конечно, исключить. Угу. Он там швыряется всем. сразу тихо стало. А, я бы, наверное, все-таки... Сейчас так кину, нарик. Я бы, наверное, все-таки... Блядь, что я охерел? Ничего не сказать. Можно свет, пожалуйста? Блядь, я так, я так напугался. <laughs> Просто вообще жесть. Но он медленный был. Нам нужна вторая охота, чтобы посмотреть. А кто у нас медленный? Ну, короче, он медленный какой-то был. Мне кажется, близнецы. А если это мимик? Ну, рассудок у меня высокий. Блин, я хотел камеру взять и поснимать, э, посмотреть призрачный огонек. Как мне повезло, что там была нычка. Он охоту откуда-то отсюда начал. С коридора. Это близнецы. Ой, это близнецы. Ой, нет, я хочу выйти. Это близнецы, а, потому что был один медленный, второй быстрый был близнец. И охота какая-то вообще прям очень неожиданная. А, но в целом, я не знаю, мы можем поехать домой. Это близнецы. А, зайти лапку. Что с лапкой можно сделать? Ну, не, в принципе, не надо, если только... На ну, не, я не буду лапкой рисковать сейчас. Потому что я сейчас в темноте не мог разглядеть, ручку закрыть. Это было очень страшно. Да, мы ставим это близнецов. В этот раз я поставил близнецов, я не забыл. Мы уезжаем с близнецами. Но если это мимик, то как бы извините. Я больше... Мимик это такое. Нет, огонька я не видел, поэтому это близнецы. А может морой? Но нет. Ха-ха-ха! Блин, блин, это Морой, ну да, блин, очень глупо получилось, да? Ну ладно, а, Морой так Морой. Короче, почему я подумал, что Морой в самом конце? Потому что я же подумал, думаю, а Морой же тоже, типа, чем меньше рассудок, он ускоряется. Вот так вот, вот так вот, опыта опыта не хватает еще, поэтому Подписывайтесь на канал, мы развиваемся. Определять призраков скоро будем всех. И в целом Мороя я бы, наверное, смог бы смог определить. По тому, если бы я, наверное, бы выпил бы таблетки в шкафу. Он бы замедлился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.